Вот она. Ай-да-ай-да, ай, да, сука. Друзья, друзья, друзья. Вот она. Взял я ее. Короче, наверное, минут через пять после того, как я зацепился, друзья. Взял. Вот она, щучка. Третья уже у нас есть. на Наблеснул. Видите? Классно, блесенка мне помогла. В таких ситуациях нужно вот, блядь... Думать, как правильно со щуками работать. Вот. Так что это у нас удачно. Помогла нам лесна. Сегодня эта щучина самая большая. Вот она уже третья. Вот возле этой же травы. Вот такие лайки ставим, друзья. Сейчас. Такие вот такие лайкосы ставим Там вот ну, еще штука сыграла Сейчас я туда бухтану Вот такие лайкосы ставим, подписываемся на канал Остаемся со мной, короче, продолжаем меня наблюдать Ну короче вот э, Меня не видно на Ютубе, потому что у меня видосы не редактируются У меня их уже, блять, я штук 600, наверное, снимал дружу там, короче, ну такие вот видосики Про рыбалку, про охоту, про все там, про все, про все Короче, и вот это сегодня я постараюсь вытянуть вот. Вот она <свист> Пошла утка и пошла.